712 фото представляет видеообзор видеосвета видео света Yongnuo YN-140 посмотрим что в коробке переходник на горячий башмак металлический инструкция Чехол. В нем видео свет. Аккумуляторный отсек для пальчиковых батареек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть штук. Подставка. Реклама. Видеосвет очень тонкий. Среди аналогов является самым маленьким. Резьбовое крепление. В него можем закрепить переходник на горячий башмак. И установить на подставочку нашу. можно устанавливать отдельно или на камеру. Есть порт синхронизации, благодаря ему мы можем использовать устройство как вспышку. Питаться можно может также от аккумуляторов Sony. Если их нету, то нужно вставить дополнительный отсек. Аккумуляторы, аккумулятор пальчиком. Вот, включаем. Цвет имеет три режима цветовой температуры. Это L, L1, L2. Режим F. Это режим вспышки. Бат, индикация заряда батарей. Режим L. Это цветовая температура 4500 Кельвин. L1, 3200. L2, 6000. Попробуем их действие. Первый режим. Четыре с половиной тысячи. Следующий. L1. Далее L2. 6000 кельвин. Мощность регулируется довольно-таки просто. Влево-вправо. Для того, чтобы посмотреть уровень заряда батарей, необходимо зажать верхнюю кнопку. 3 из 10, 30 процентов. Попробуем установить свет на камеру, попробовать режим вспышки. Для этого нам нужен кабель синхронизации PC-PC. Разъем называется PC-PC. Вставляем его в фотокамеру и на наш свет можно закрепить его на горечь башку регулируется по вертикали все работает скорость срабатывания затвора до 1 250 Свет имеет мощность 9 ватт, 1000 люмен, угол света 55 градусов, 140 светодиодов. Это был интернет-магазин 812 фото. Подписывайтесь на наш канал на ютубе. Спасибо.